Поверх пароизоляции укладываем высокотехнологичный сверхлегкий утеплитель. Его еще называют пир-плита. Он обладает уникальной низкой теплопроводностью. А еще, и это важно, не горит. Технониколь – это здорово, это красиво. Это потрясающая крыша, под которой тепло, уютно и приятно находиться. Удачи вам, Технониколь! Спасибо огромное!